Давайте начинать. Добро пожаловать на первое занятие 26 сезона. Всем здравствуйте. Это рекордный вебинар или цикл вебинаров. 700 с лишним человек. Если отбросить наших студентов, 654 человека, не студенты школы эмоционального интеллекта и психотерапии, присутствуют на большом курсе, моем личном курсе, который касается невротических Расстройств с точки зрения обывателя, для того, чтобы справиться с большинством симптомов и синдромов, которые так мучают нас с вами и вас в частности. Напоминаю, что Школа эмоционального интеллекта и психотерапии это центр профессионального дополнительного образования, профиль которого является тревожные фобические расстройства и расстройства пищевого поведения в частности. Соответственно, если вам хочется повысить свою квалификацию, будучи психологом, врачом, педагогом, либо обрести новую профессию, имея любое высшее образование Российской Федерации, не обязательно психолога, любое высшее, либо любое среднеспециальное-профессиональное, обращайтесь в приемную комиссию, вам подскажут, как это сделать. Курс психологическое консультирование тревожно-фобических расстройств идет 7 месяцев с достаточно сложной программой, со сложными дисциплинами, с большим количеством физиологии, патофизиологии, нейрофизиологии, медицины, психотерапевтических практик, философии и протоколов по устранению тех или иных состояний. Так что, welcome! В январе начинается набор очередного потока, уже 500 человек у нас Числятся студентами или кто-то уже выпускниками, 200 человек. Надеюсь, что вы к нам присоединитесь. Вы находитесь на сезоне. Это программа, которая напрямую к образовательным программам школы не имеет отношения. Это моя личная программа, которая проходит уже много-много лет. Наверняка здесь есть ребята, кто проходил предыдущие сезоны. Наверняка здесь есть новички. Я коротко расскажу о том, чем мы с вами будем заниматься на протяжении всех пяти недель и всех семи встреч. Встречи будут проходить по понедельникам и четвергам в 20.00 по Москве в этой самой аудитории онлайн. Вы можете смотреть как в прямом эфире, так и в копии. Копии будут у вас в личном кабинете. Копии сохраняются на протяжении трех месяцев после окончания сезона. то есть Седьмое занятие закончилось и можете прибавлять смело еще три месяца. Следующий сезон пройдет в мае, поэтому теперь сезоны будут идти в осенью и весной. Чаще не могу и не хочу, потому что занимаюсь сейчас образованием и вижу в этом свой приоритет. Вот, поэтому вам повезло. Я вас благодарю, потому что есть возможность донести все то, что я, наверное, говорил ранее, новое, так сказать, обобщенное, углубленное, полезное знание, которое поможет вам справиться с тревожно-фобическими депрессивными расстройствами, на каковы вы, возможно, жалуетесь. Значит, протокол у нас участия следующий вы не ведете дискуссии друг с другом в чате, вы не задаете друг другу вопросы, а как у вас, а у кого было. Вот эта вот вся привычка Инстаграм или каких-то форумов должна остаться за бортом. Я инвестирую свое время в вас для того, чтобы вам стало понятней, проще, яснее и лучше. Благодаря видео невроза мегаполиса на канале на YouTube, тысячи, десятки тысяч людей без денег, без оплаты справились со своими паническими расстройствами. Если у кого-то они до сих пор есть, обязательно посмотрите видео на канале Невроза Мегаполис и применяйте упражнения. Если кому-то нужны собранные все техники по устранению панических атак и привычки себя пугать, обратитесь на моем сайте к базовому курсу, там пошаговые уроки, как Перестать себя доводить до паники. Заметьте, как я это произношу. Я не произношу, что панические атаки надо лечить. Я не произношу, что панические атаки надо устранять. Заметили, да? Я произношу очень важное определение. Надо перестать доводить себя до паники. Потому что у вас возникает вегетативная активность вследствие расстройства. Вегетативного, вегетативное расстройство вследствие тревожного расстройства и активация вегетативной нервной системы вами интерпретируется неправильно, потому что вы тревожно-мнительная личность. И вот когда у тревожно-мнительной личности вдруг происходит странная активация вегетатики, падение давления, повышение давления, мошки, мурашки тихикардия, повышенное количество экстрасистол, ощущение удушья, ощущение надвигающегося какого-то ужаса, то тревожно-мнительная личность как раз-таки паникует. Если мы вегетативную реакцию прикрепим, так сказать, к нордической личности, то он не запаникует, но с большой долей вероятности через 15 лет заболеет психосоматическим заболеванием ишемической болезнью сердца или артериальной гипертензией. Но об этом мы поговорим, но гораздо позже. Чем отличаются неврозы от большой психосоматики? Я надеюсь, здесь нету таких дебилов, которые называют себя тригерологами, психосоматологами. Конечно же, такой профессии не существует и не может существовать, так же, как и нутрициолог, если вам интересно, такой номенклатуры нет в Российской Федерации. И, к сожалению, в последние годы появляются профессии, которые появляются, так сказать, на коленке обычно в интернете. Связано это с тем, что люди сами внутри такого сообщества в интернете развивают спрос на определенные вещи, а потом развивается популярность. Вот. Поэтому астрологи, тарологи, тригерологи, психосоматологи, а вот это новенькое, эматологи, это все имбецилы, которые сидели дома и думали, как бы заработать денег на популярной теме. Не более того, ничего, что они предлагают, никак не связано с доказательной медициной, никак не связано с тем, что можно действительно э, измерить, действительно доказать. Поэтому, обращаясь к всяким триггерологам, психодиетологам, астропсихологам, психологам-энергопрактикам, эматологам и психосоматологам, вы рискуете не просто потерять время и деньги, но и рискуете потерять здоровье. Потому что, возможно, вы упустите драгоценное время, а возможно, вы затянете свое расстройство, доверяя каким-то людям, и потеряете и деньги, и время. И запустите свое состояние до того уже состояния, когда потребуется психофармакология. А потому, потому что в терапии тревожно-фобических расстройств и тревожно-депрессивных расстройств психофармакология не может стоять особняком. Она стоит буквально рядом, плечом к плечу с психотерапией и очень а, внимательно бдит, так сказать. А то, на то, в каком состоянии находится пациент. Если пациент довел себя уже до крайнего степени истощения, когда нет аппетита, сна, когда постоянная тревога, изма, изматывающая тревога, еще и бессонница, еще и постоянные пики э, тревожных состояний с различными проявлениями диреализации, деперсонализации, когда уже ты не можешь э, вообще в принципе соображать и функционировать. Если люди до себя доверят до таких состояний, то, конечно же, для того, чтобы побыстрее избавиться от этой проблемы, мы применяем мультимодальный подход или мультидисциплинарный подход, когда мы растормаживаем центральную нервную систему по назначению врача-психотерапевта-психиатра транквилизаторами. А это самый эффективный инструмент работы с тревожностью как правило, это бензоазепиновые транквилизаторы, Но у них есть свои ограничения по времени применения ввиду развития стойкого привыкания, поскольку они также стойко срабатывают очень быстро, или не бензоазепиновых транквилизаторов, которые могут назначаться днем или на ночь. Поэтому если люди себя довели до крайне тяжелого состояния, то мы сначала обращаемся к психофармакологии, к нашим коллегам, врачам, психиатрам, психотерапевтам, которые очень современным образом подходят к подбору витаминов, препаратов, которые восстановят аппетит, сон, уберут тревогу. Но дальше уже выходим мы на первый план, так сказать. Потому что ни одна фармакологическая субстанция, будь то бензозиодипиновые транквилизаторы, будь то антипсихотики, нейролептики, будь то селективный ингибитор обратного захвата серотонина, селективный ингибитор обратного захвата серотонина и норадреналина, будь то трициклические антидепрессанты, будь то тетрациклические антидепрессанты, они все не способны изменить личность. А невроз это болезнь личности. И мы сегодня с вами начинаем первое занятие. Рекомендую вам делать какие-то пометочки, какие-то записи, потому что мы будем очень глубоко и пошагово погружаться в тему личностно ориентированной реконструктивной психотерапии и когнитивно-поведенческой психотерапии в такой синергии, которую предлагает ваш покорный слуга уже много-много-много лет. Я прошу прощения заранее, потому что я буду говорить немножечко с точки зрения преподавания, потому что я поменялся очень сильно за последние два года, и я не могу быть таким, как в прежний. Мой стиль, скорее всего, будет немножечко походить на педагогическую лекцию, где вы будете являться слушателями курса и учениками, фактически, психотерапии. Я считаю, что только став учеником психотерапии, только став учеником физиологии, только став учеником медицины и патофизиологии, действительно можно разобраться в неврозах. Так когда-то сделал я, я начал глубоко разбираться в медицине, физиологии, фармакологии, со всеми всеми там сопутствующими специальностями, и только тогда можно глубоко понять, что же с вами происходит. Просто посидеть на каком-то марафончике или подышать левой ноздрю и правый не получится. Невротические расстройства бок о бок идут с физиологией человека, и с нейрофизиологией человека, и с эндокринологией человека, и с гематологией человека, и с неврологией человека, особенно с сосудистой ее особенностью, и с вопросами позвоночника, мы сегодня будем и в дальнейших занятиях все это подробно разбирать. И я предлагаю вам погрузиться в мир а, не просто психотерапии и, упаси вас Господь, психологии. Я не занимаюсь такой хуйней, э, простите, не занимаюсь такой шляпой, как психология. Мы занимаемся физиологией и психотерапией. Никакой психологии я вам не рекомендую заниматься в принципе, потому что ни одна психология не может ничего изменить. Это социологические мультидисциплинарные дисциплины, которые базируются на социологии, статистике, теоретизации, классификации. Дайте 100 одинаковых пациентов 100, 100 разным психологам, и они, вы получите 100 разных концепций, 100 разных идей, 100 разных терапий, 100 разных концепций, о какой науке, о какой вообще терапии идет, собственно говоря, речь. Да? Попади вы со воспаленным аппендиксом в Рюпинск, в Новосибирск, в Москву или в Сафтовкар, плюс-минус хирурги будут работать одинаково, потому что это наука. А психология никогда не была наукой и вряд ли когда-либо станет по определению, потому что это все фантазии автора. И каждый психолог танцует, как считает нужным. Вот хочет, танцует так. Вот он вас так видит. Они как художники, блядь, ебанутые. Они вас так видят, понимаете? Вот видят они вас так. Я, например, могу видеть анализ крови. И я могу видеть, например, мелолейкоз. А они видят, что у вас проблема с отцом. У вас слабость, вялость, разбитость, утомляемость, у вас потливость, ночная потливость, кровь какая-то в стуле там. Ну, это все потому, что у вас анальная фиксация, и вы буквально мироточите, потому что вы никак не можете простить отца. Давайте его простим. Человеку не вдомек, что перед вами красные флаги онкологии кишечника. Перед вами, перед вами не, и не вдомек, что перед вами конкретная клиника развития рака кишечника. Возможно. Но а, они начинают кого-то там прощать и считают, что они большие специалисты в области психотерапии. Ребята, об обследованиях и всех диагностических критериях мы тоже с вами поговорим. Пожалуйста, не нужно торопиться, хорошо? Итак, начинаем. Я закончил тем тезисом, что невроз – это болезнь личности. И мы с вами начинаем с того, что записываем следующее определение. Мое начало обучения. психотерапии состоит из принятия, не магического принятия Вселенной, а принятия того, что невроз, или в скобочках там тревога во множестве ее проявлениях, это следствие моего взгляда на мир, Следствие моего взгляда на мир и неэффективной коммуникации с ним. И неэффективной коммуникации с ним, то бишь с миром. А также неразвитое, приспособи... неразвитое приспособление или навык приспосабливания приспособления к изменившимся обстоятельствам или изменчивым обстоятельствам среды а также с неразвитым навыком приспособления к изменившейся или изменяемой среде. Мы, называем, мы говорим о принятии того, что невроз и тревога – это следствие моего взгляда на мир и неэффективной коммуникации с ним, а также с неразвитыми приспособленческими навыками адаптации или подстройки под изменившиеся обстоятельства. Ребята, повторять не буду. Потом послушайте в копии, кто? Я, у нас куча народу. Я же не могу каждому диктовать, как в детском саду. Вот. Значит, давайте поговорим об этом определении. Это определение я написал буквально час назад. Я его нигде не вычитал. Вообще, меня тут, тут спрашивают: я сейчас открою страшную тайну. Я в, в этом, в телеграм-канале когда-то уже открывал. Но, может быть, вы забыли или не слышали мой телеграм-канал. Кстати, подпишитесь. Обязательно там очень хорошие и важные подкасты выходят. Меня все иногда спрашивают, а что вы такое читаете? Вот есть всякие, знаете, там гоблины в интернете. Они все думают, что ж Красиков такое, сука, читает? Вот они много лет пытаются все понять, что я читаю. я читаю все? Правда заключается в том, что я ни хрена не читаю. И все, что я рассказываю, это... Результат огромного количества опыта и взаимодействия с врачами различных квалификаций и специализаций, помноженное на большое количество частной практики в области психотерапии, личностно-ориентированной, реконструктивной, патогенетической и когнитивно-падеческой терапии, и моего большого опыта взаимодействия с врачами и физиологом. Поэтому все, что я пишу в телеграме и говорю вам, это Такая вот выжимка, которую можно определить как выжимка важного из физиологии, выжимка важного из дифференциальной диагностики медицинской, выжимка из личностно ориентированной реконструктивной терапии и когнитивно-поведенческой терапии. Вот это и преломленные еще через, через большое количество частной практики. И я ничего не вычитываю. Все, что вот я прочитал вам сейчас, это я вот записал там, час назад, понимаете. Вот так сказать. И мне кажется, неплохо получилось. Вследствие моего взгляда на мир и неэффективной коммуникации с ним, а также с неразвитыми приспособли... приспособленческими навыками. Почему это важно? Большинство пациентов с ВСД, так сказать, с тревожными расстройствами, это люди которые находятся в очень жестком неведении. Это люди, которые считают на полном серьезе, из-за незнания своего, что они заболели чем-то. То ли сосудистым, то ли сердешным, то ли неврологическим каким-то, то ли онкологическим, то ли хреново пойми каким заболеванием. У которого есть множество симптомов, которые маскируются, меняют, перетекают, блядь, из ноги в ногу в ногу, из ноги в пятку. И все это хронически не лечится. Такие сказки вы можете встретить на, в э, аналах, по-другому и не скажешь, интернет-ресурсов. И эти аналы пестрят концепциями о том, что же такое ВСД и какой подорожник надо куда засунуть, чтобы это прошло? А кто-то предлагает смириться, потому что это генетическое и неизлечимое заболевание, которое помолодело. Ну, добивое. Значит, на самом деле неврозы, это широкий круг страданий человека, при обследовании которого не находится органической патологии, но пациент предъявляет субъективно и объективно очень широкий список жалоб и симптомов. Если мы такого пациента, это определение Уильяма Колена, если что. А основателя Уильям вот, Колен дал первое определение неврозов. Если мы возьмем такого пациента и подвергнем его достаточно такому капитальному скринингу, да, обследованию, мы действительно не найдем серьезные органные патологии. В большинстве случаев я буду рассказывать, какие могут быть коморбиды, то есть что может быть сочетано вместе с неврозом, и вам это надо знать. Я дам вам направленные, так сказать, ориентиры, куда смотреть, хорошо? но это чуть позже. Так вот, мы не увидим серьезных патологий у человека, но жалобы он будет предъявлять такие, которые, которые относятся к классификации патологий. То есть, кардиология, неврология, эндокринология, гематология, гастроэнтерология и прочие дисциплины имеют свои основные заболевания. И невротик предъявляет огромный список жалоб, которые очень подходят под критерии многих болезней. И поэтому врачи изначально пытаются понять, кто перед ними, потому что картина как бы неврологическая или картина как бы сердечная, но при обследовании не находится сердечного и неврологического. И врачи раньше разводили руками, так появился диагноз ВСД, да? Потому что вегетососудистая система или вегетативная система, это часть центральной нервной системы, которая отвечает за регуляцию вообще работы нашего организма. Ее условно можно разделить на три педали. Симпатическую, парасимпатическую и метасимпатическую. Метасимпатическую мы трогать не будем, потому что это история про то, как работает ваш организм во сне или без сознания. Нам Важно понять, что такое симпатическая и парасимпатическая вегетативная нервная система. Ко... Начиная с самого большого органа нашего тела, который называется кожа, а заканчивая всеми органами и системами сердечно-сосудистой, пищеварительный, эндокринологический там, и так далее, органокомплекс, все это иннервируется вегетативной нервной системой, как педаль газа и тормоза. Там вот можно огонечек поставить, если кто понимает, жмите огонечек, если вам нравится то, что я говорю, что была какая-то обратная связь, а то я как шизофреник с собой разговариваю с монитором, это всегда очень специфично, да. Но я готов к этому. И вот этот широкий круг страданий, описанный Уильям Коленом в 1778, по-моему, году, он как раз-таки и говорит о том, что человек испытывает дезактива... дезадаптацию на нервно-психическом уровне, что в свою очередь ведет к иннервации и дисбалансу вегетативной нервной системы, которая начинает не по делу, Спасибо. За... все огонь... огоньков много, а, которая начинает не по делу активироваться или тормозиться. И получается, она, эта вегетативно-нервная система, начинает сердечно-сосудистую систему, то разгонять, то тормозить, то диарея, то запор, то тахикардия, то брадикардия, то высокое давление, то низкое, то высокий сахар, то низкий, то мурашки, то жар, то холод, то, то озноб и жар опять же. И все это вместе начинает настолько сильно выматывать человек, потому что он не понимает, что с ним происходит. А происходит с ним как раз таки дисфункция. В рубрике F4 мы видим... В МКБ-10, в разделе F4, мы с вами, внимание на экран, видим рубрику F45. Всем видно слайды, да, я надеюсь? Вот в рубрике F45, самотоформные расстройства, и вот рубрика F45.3, самотоформная дисфункция вегетативной нервной системы. Начиная с соматизированного расстройства, а, заканчивая по английскому. Ну, Но вот нас интересует <coughs> F45.3. Это и есть то самое ВСД, которое а, так многих будоражит. Напоминаю, что это классификация невротические, связанные со стрессом и самотоформные, то есть функциональные расстройства. Всем понятно, да? Потом посмотрите в копию, у кого там с телефона что-то не видно или размыто. Мне кажется... Все видно достаточно хорошо. Значит, это вопрос к вашему устройству, у кого там что не видно. Мне кажется, видно идеально. Соответственно, мы не говорим о том, что вегет сосудистая дистония это не болезнь. Мы говорим о том, что это синдрома комплекс человека, у которого есть какая-то проблема с эмоциональной регуляцией. Всем понятно. Следовательно. Чтобы устранить огромный, скажем так, перечень симптомов и синдромов, нужно привести вегетативную нервную систему и центральную нервную систему в порядок. Всем это понятно? Как приводить эту вегетативную и центральную нервную систему в порядок? Мы с вами и будем на протяжении пяти недель очень активно дискутировать, так сказать. Примерно понятно, что невроз – это проблема личности и проблема того, как мы реагируем на окружающий мир, как мы реагируем на самого себя и принимаем самого себя и свои неудачи, невзгоды и успехи, как мы коммуницируем с этим миром и с людьми, и, внимание, это очень важно, как мы подстраиваемся под изменившиеся обстоятельства. Запомните, пожалуйста, это сейчас очень важно, подчеркните красным, если есть такая возможность. Невротик – это человек, у которого очень слабо работают приспособленческие механизмы. То есть, происходят ситуации в его жизни, к которым он никак не может адаптироваться, никак не может приспособиться и продолжает там себя стрессировать. И вот именно отсутствие приспособленческих навыков и будет определять потом уже невротическое расстройство и синдромы. Вы зададите мне вопрос, а почему у кого-то есть и а у кого-то нет приспособленческих навыков? Этот вопрос очень хороший и достаточно непростой. Но если отвечать коротко, то все связано с той средой, в которой рос человек. С родителями и родительской семьей, так сказать, в которой он вырос. Потому что есть семьи, в которых вырастают дети с очень гибким приспособленческим аппаратом. Их куда ни, куда ни кинь, они везде выживут, адаптируются. А есть, скажем так, система воспитания, которая дезавалирует сама историю адаптации. И люди вырастают к 15-16 годам полуинвалидами, потому что родители не научили, а родители эм, отлучили от решения важных адаптационных задач, руководствуясь, естественно, любовью, как обычно. И вот это самое такое фундаментальное, что потом вызовет идеальный шторм. То есть сначала должно быть какое-то детство, какая-то среда, Правильно говорить с доказательной точки зрения, еще какой-то есть биологический фактор. То есть, смотрите, мы в терапии неврозов, самые современные, я вам даю, материалы, да, в самых современных материалах принято говорить о, о биопсихосоциальном подходе. Что мы говорим о том, что есть некий идеальный шторм. И этот идеальный шторм, био, это некая наследственность. И в нашем с вами случае это... Может быть, наследственность активации вегетативно-нервной системы. Вот, например, у меня, у мамы, вегетативно-нервная система и сосудистая система такая же, как у меня. У нас очень быстро с ней разгоняется пульс, и сердечно-сосудистая система достаточно быстро активируется. У кого-то а, очень сильно по наследству активируется кишечник. И он очень быстро при тревоге отдает воду, начинается диарея или запор, когда вода, наоборот, всасывает, э, всасывается кишечник. И э, у кого-то вегетативная нервная система э, очень быстро активирует кожу, да, и возникает покраснение. У кого-то возникают другие расстройства, так, функциональные. Это биологическая история. Туда же мы от, относим э, более серьезные заболевания, как эндогенные депрессии у бабушки, дедушки, дяди, тети, мамы, папы хронические психозы, вялотекущую шизофрению и так далее и тому подобное. Все это называется наследственная отягченность. Соответственно, биологический фактор. Второе – это психо, к сожалению, ну, проще так называть. Это как раз-таки особенности личности и адаптация этой личности, и сверхценные потребности, о которых мы будем говорить. И социальный – это то, та среда, в которой этот индивид вырос. И все это в купе биопсихосоциальный подход дает нам в итоге человечка, который предрасположен уже на выходе к определенным невротическим состояниям. Вопрос заключается лишь в том, когда он встретится со своим идеальным штормом. Есть расстройства, о которых мы с вами поговорим очень подробно, которые, которые вот мы как раз сейчас к этому переходим, которые проявляются буквально с детства. И тянутся всю жизнь. А есть расстройства, которые проявляются при столкновении с идеальным штормом. Поэтому давайте записывать. С чего начинается родина? А именно с чего начинается невроз? Как я сказал выше, невроз может начинаться тремя, сейчас мы разберем подробно, вариантами. Вариант первый. И самый благоприятный – это вариант, когда до 23, до 25, до 27, может быть, 30 и более, вас вообще ничего не беспокоило. Вы бегали, прыгали, ели любые таблетки, не читали инструкции, я не знаю, там, вас там было не достать с дерева, в общем, вы уходили далеко в лес, и вы не переживали, не тревожились. Но… В 27 лет случается в личной или профессиональной жизни определенный идеальный шторм, мы об этом еще будем говорить, где вы попадаете в ситуацию, где вы не можете адаптироваться к этой ситуации. Вы не можете адаптироваться к расставанию или к увольнению, вы не можете адаптироваться к изменившимся рыночным условиям вы не можете адаптироваться к коллективу, вы не можете адаптироваться к, к той модели, в, которой семь, в какой семью вы попали, вы не можете адаптироваться к рождению ребенка и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот если такое, то у вас немножко лучше. А, попозже узнаете почему. Потому что такого рода невротические, мы их называем реакции, они имеют очень четкую логическую схему, и вы ее научитесь выстраивать на этом курсе. Это первое. Значит. Второе. Есть виды невротических расстройств. Когда с детства есть немножечко таких особенностей, они как бы в детстве проявлялись, тревожность повышенная какая-то, вот такая вот... Социальная какая-то там дебилизация немножко легенькая. Но в принципе вы нормально адаптировались, вы не испытывали больших симптомов и синдромов. В принципе, вы жили нормально. Ну да, немножечко странненькая, тревожненькая, там такая суетливая. Там, ручки лишний раз помою, обмал а ли что, вот, там, переплюну. Пару раз через плечо, чтобы мама не умерла, не приведи там планета. Да? Ну, а так, в принципе, было нормально. Но вдруг, после какого-то периода, обычно это рождение ребенка, замужество, это вот любимые факторы, прям красные флаги. У нас в, в нашей школе на блоке медицины есть такая тема «Красные флаги в гастроэнтерологии». И там наш врач, который работает в клинике доказательной медицины «Рассвет», рассказывает нашим студентам о том, как отличить онкологию от э, функциональных расстройств. И вот есть в медицине понятие «красные флаги», на которые надо обращать внимание при сборе анамнеза, да, чтобы вовремя направить пациента к профильному специалисту. Поэтому, кто хочет глубоко изучить неврозы, welcome в школу. Вот, Соответственно, вот для меня... Иногда красные флаги – это вот фактор замужества или рождения ребенка. Я, конечно, утрирую сейчас, потому что для многих это счастье, безусловно. Но есть люди, у которых невроза начинаются именно в аккурат после этого. Они настолько счастливы, что заболели неврозом, понимаете? Называется, мы так охренели от счастья, что заболели депрессией. Интересное счастье какое у людей. Вот. И у меня вот была недавно клиентка, которая выздоровела, поскольку она развелась. Я говорю, никого не призывая, разводиться. И я говорю, ну как то Она говорит, потрясающе. Я, говорит, наконец-то задышала. Но ну, это, это не к тому, что я вас буду всех склонять к разводу, переезду. Вы будете делать сами, что хотите. Я просто вам буду говорить, как оно работает, окей? Okay? Соответственно, это второй такой пласт. Здесь я в прогнозе вам скажу так, что в принципе прогноз тоже благоприятный, просто немножечко будет дольше, чем в первом варианте. Всем это понятно? И есть третий вариант. Когда мы называем это уже невротическое развитие или там пограничным расстройством, если хотите. Когда человек говорит примерно следующее. Он говорит, вы знаете, а я вообще себя другим не помню. Я вот сколько себя помню, я все мыю руки. Я вот сколько себя помню, я все перешагиваю. Я вот сколько себя помню, я все время гипертрофированно тревожная. Я задаю уточняющий вопрос, я говорю, ну когда-то было лучше, хуже. Она говорит, ну в принципе особо нет. Ребят, хватит переписываться в чате, я сейчас вас удалю. Я просил этого не делать. Вы отвлекаете. И они говорят, что в принципе мы всю жизнь были такими, где-то было лучше, где-то было хуже, но в принципе оно ничего и не меняется. Всю жизнь я э, такая. И э, вот такие, как правило, такие люди перепробовали все препараты, э, как правило, они уже были госпитализированы. Как правило, у них есть еще такая особенность, я вот за 15 лет исследований собственных увидел эту особенность, я не знаю... Если здесь есть врачи-психиатры, практикующие в клиниках, подтвердите мою гипотезу или опровергните. Вот у таких пациентов, у них очень высокая резистентность к, пси к психофармакологии. Как правило, им ни хрена не заходит. Им приходится подбирать какие-то чудовищные комбинации с какими-то непонятными вообще взаимодействиями друг с другом, и они каким-то странным образом работают, а то, что должно работать, ни хрена не работает, либо дает вообще парадоксальный эффект. Соответственно, таким обычно людям, им очень сложно подобрать психофармакологическое лечение, им а, непросто. И что мы можем сделать для таких пациентов? Для таких пациентов мы можем предложить, как раз то, чем мы с вами будем заниматься, посмотреть на свою личность со стороны, так сказать. Заняться теми вещами, которыми мы будем заниматься с точки зрения психотерапии и психологической коррекции. И всерьез задуматься о своем будущем. Потому что если вы всю жизнь 20 лет тревожная и с ОКР, вряд ли можно щелкнуть пальцами, и вы перестанете быть тревожный с ОКР. Кто вам продаст идею про то, что я 30 лет болела ОКР? и я прошла марафон, и у меня УКР прошло, это разводка. Если у человека столько времени есть определенные классические синдромы, то это говорит о том, что это достаточно укоренившаяся структура личности, где уже симптом, внимания выполняет уже какую-то функцию большую в этой адаптивной системе. Всем понятно? То есть, это же не просто, знаете, было нормально, симптомчик пришел, его можно быстро убрать, потому что он еще не успел врасти в систему взаимодействия с миром, да? Ну, давайте пример такой. Ну, вот примером может, я, по-моему, приводил его буквально вчера. Таким примером может являться какой-то симптом, благодаря которому человек увольняется с работы или не выходит на работу, уходит от ответственности, не переезжает от родителей. Когда такой человек пытается привлечь к себе внимание, человек пытается сделать так, чтобы от него много не требовали. И вот он не симулирует, он не придумывает, он действительно испытывает весь широкий круг страданий, но это уже структура личности. Поэтому мы в классификации называем это невротическим развитием, когда уже это становится частью взаимодействия с миром. Поставьте огонечек, кто это понимает. Значит, но если вы из этой категории надо расстраиваться, нужно просто понять, что вам придется более длительно и более капитально обращаться и к психофармакологии, и к психотерапии сочетанно. Потому что психофармакология должна взять на себя функцию устранения основных ярких симптомов и синдромов. а Соответственно, психотерапия должна взять на себя функцию научения вас адаптироваться к жизни. Грубо говоря, нужно будет сделать такую попытку, ну, если мы говорим про инфантильность, работать над вашей инфантильностью или работать над вашим нежеланием взрослеть, скажем так, да? Идем с вами дальше. Значит, как правило, вернемся к нашему слайду, как правило, в невротических расстройствах которыми вы обладаете на этом курсе, в большинстве случаев 99,9, представлены перед вами на экране. Это называется нозологические единицы. Каждая рубрика является одной нозологической единицей, то есть каким-то каким синдромом или каким-то расстройством. И вот, в принципе, все, что вы называли когда-то ВСД или вы называете там неврозом, то в принципе под этим всегда кроется агорофобия, социальные фобии, специфические изолированные фобии по типу аэрофобии, другие фобические тревожные расстройства, фобические тревожные расстройства неуточненные из серии «Хрен его знает, чего я боюсь», да? а, паническое расстройство. Генерализованное тревожное расстройство, смешанное тревожно-депрессивное расстройство, другие смешанные тревожные расстройства, другие уточненные, неуточненные а, тревожные расстройства. Преимущественно навязчивые мысли и размышления, преимущественно компульсивные действия, навязчивые ритуалы. То есть видите, в рубрике F42 есть преимущественно. А рубрика называется псинокомпульсивное расстройство, там есть подвиды. У кого-то больше обсессий, у кого-то больше компульсий. У кого-то смешанные обсессии и компульсии. Другие обсессивно-компульсивные расстройства. Обсессивно-компульсивные не неуточненные. Интересно. Реакция на тяжелый стресс и нарушение адаптации. Вот мы говорили с вами об этом, мы будем говорить. Острая реакция на стресс. Вот, Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, это сейчас очень популярный симптом простите, синдром, и я его часто встречаю в, в, в постановках диагноза, это острая реакция на стресс. Это в принципе следующая рубрика расстройство приспособительных, вот видите F43.2, расстройства приспособительских реакций. Вот по большому счету острая реакция на стресс, тут же идет посттравматическое стрессовое расстройство, и расстройство приспособ... приспособительных реакций, Другие реакции на тяжелый стресс и реакции на тяжелый стресс не уточненные. Вот в принципе эта рубрика, она во многом э, спорна, потому что вот эти проблемы, проблемы с приспособительными реакциями и острыми реакциями на стресс будут тянуть за собой потом все оставшиеся рубрики. Понятно? То есть я не знаю насчет МКБ-11, они это поменяли, нет, но я здесь не согласен. Я считаю, и по моему, вот как мне это видится, что острая реакция на стресс, проблемы с адаптацией, с приспособлением, с острыми реакциями на стресс, они, они являются звен, звеном патогенеза. То есть они являются первичными перед паническим расстройством, потому что у человека может быть острая реакция на стресс, вследствие чего возникло паническое расстройство, вследствие чего возникла агорофобия. Поняли? Вот, соответственно, но это нам не важно. Я хочу, чтобы вы просто поняли, с какими диагнозами вы можете столкнуться, что вас это не пугало, окей? Okay? Следующая диссоциативная амнезия, тут уже пошли неврологические концепции, там это неинтересно нам. Ну и пошли наши самотоформные расстройства вегетативно нервной системы, уточненные, неуточненные. Uh, невростыни отдельно идет, синдром деперсонализации, дереализации, другие неуточненные, невротические расстройства и так далее. Это интересно. Невротические расстройства неуточненные. Ставили когда-нибудь такой диагноз кому-то? Типа, хрен узнает, что у вас за невроз. Вот. Всем понятно. То есть, в принципе, потом в копии посмотрите, кто там с телефонов, у кого что-то там не видно. Uh, вот, в при... вот все это может быть у вас в диагнозах, вас это не должно пугать, Надеюсь, понятно объяснил. Значит, мы с вами идем дальше. С какими основными симптомами обычно сталкиваются люди, которые здесь находятся, и с которыми мы будем работать? Ну, первое я уже сказал, это прежде всего самотоформные дисфункции вегетативно-нервной системы, второе – это приступы паники, третье – это сформированный э, такой поведенческий паттерн избегающего поведения, который называется иногда агорафобией, хотя с агорафобией немножко все не совсем точно, потому что агорофобия дос дословно – это… Страх широких улиц и открытых пространств, но в психотерапевтической среде принято называть почему-то агорофобией все, когда человек испытывает панику на улице или вдали, вдали от дома. Это на самом деле не совсем правильно, потому что в базовой, в базовой истории про агорофобию это тревожное состояние, когда человек попадает на широкую улицу. Или на улицу, где есть толпа. Агора – это толпа в переводе, если что. Да? Вот. И изначально эта нозология она имела отношение к толпе. Она рядом там идет, вот если вы, опять сейчас я вас верну, просите, что я вас задрачиваю этим. Видите, идет агорафобия, а потом идет социальные фобии. Видите все? F40, F40.1. Вот... Изначально агорафобия – это история про толпу, она рядом с социофобией, но многие деятели агорафобию причисляют к паническому расстройству, что в принципе базово неверно, но понятна логика. Когда человек на самом деле боится выходить на улицу, боится ездить в метро, Боится ездить, боится оставаться дома один, боится выходить далеко от дома один. Это не агорофобия. С точки зрения номенклатуры это паническое расстройство. Агорофобия это страх толпы, когда возникает тревога на широкой большой открытой площади. Плюсик ставим, кто понимает. Вам, в принципе, как пациентам, клиентам это все не столь, наверное, существенно. И вы извините, если я вас погружаю в такие профессиональные детали, но надеюсь, что вам это тоже будет важно и интересно в самом начале понять, вообще о чем идет речь у нас с вами, да? чтобы мы с вами говорили на одном языке. Вот, Соответственно, э, имейте в виду, что иногда путают люди с э, очень слабым образованием. Все-таки агорафобия – это история про толпу, а паническое расстройство – это история про избегающее поведение, где человек боится, что с ним случится сердечный приступ, ему никто не поможет, и он избегает оставаться один, и это называется паническое расстройство. Следующий симптом, который мы будем с вами разбирать, и о чем мы с вами говорим и кто здесь находится, это, конечно же, все неврологические симптомы. Это головокружение, мушки, слабость, вялость, шаткость. Это головокружения различные, и пишем большими буквами. Астена невротический синдром. Астена невротический синдром. Астена невротический синдром. Он, в принципе, идет в невростынии, в большей части. И он кодируется именно F48.0. Потому что именно невростения подразумевала под собой психостению, ну и астению в частности. Сейчас об астении будем много говорить, потому что вам это важно знать. Пишем ⁇ Астена невротический синдром ⁇ или ⁇ Астения ⁇ Астения – это тот самый симптом, с которого, в принципе, начинается любое невротическое расстройство. Плюсик ставим, кто это понял. То есть, панические атаки, агорафобия, ОК, ну, ОКР в меньшей степени, вот все, что связано с паническим вегетативным, оно все имеет как бы свою динамику. Да? И первое, с чем сталкивается человек, это с астенией. То есть сначала возникает слабость, вялость, разбитость, утомляемость, нарушение аппетита, сна, мушки перед глазами, головокружение. Человек проходит обследование, говорит, астения. Что такое астения? Астения – это слабость, вялость, разбитость, утомляемость, потеря сил, концентрация внимания, ухудшение памяти, ухудшение функции центральной нервной системы, моторики, двигательной активности и так далее. Причина Астении. Тут сейчас вы немножечко поймете, чем мы в школе занимаемся. Как говорится, немножко у вас подготовка, кто пойдет учиться. Я знаю, тут есть наши ребята. У вас будет подготовка, так сказать, к моему шестому модулю. На самом деле вы молодцы, что пришли. Спасибо. Потому что шестой модуль вам будет попроще усваивать большой мой. Соответственно, пишем Астении, ее причины. Первая причина астении и вида или вида астении. Первое, чтобы не пропустить, это психогенная астения. Она же психостения. Это то, как раз таки, что нам профессионально интересно. Но помимо невротической астении или психостении, есть еще астении, связанные с различными анемиями или гематологическими происхождениями. Анемия. Напоминаю, что анемия – это э, нарушенный, э, так сказать, газообмен, потому что не хватает кислорода в крови ввиду заниженного сильно гемоглобина, и перенос, крови, перенос кислорода кровью становится невозможен. Напоминаю, что причины астении – может быть железодефицитная астения, либо апластическая, ой, простите, железодефицитная анемия или апластическая анемия. Железодефицитная анемия бывает истинная, латентная. Истинная – это когда уже гемоглобин низкий, ферритин низкий, железо низкое. Латентная железодефицитная анемия – это когда еще гемоглобин в норме, но ферретина железа гораздо ниже нормы. А есть апластические виды астении, это когда у нас есть патология костного мозга, и это называется миелолейкоза. Когда существует такой синдром, который называется эритроцитопения, когда становится маленькое количество эритроцитов в плазме крови, в соответствии с этим падает гемоглобин и транспорт кислорода нарушается. Успели запомнить? Молодцы. Сто процентов наши студенты это все от зубов, у них это отлетает, они уже как очень наши это рассказывают. Вот, вот, вот, ребят, поставьте циферку 5, кто здесь студент, у кого все, что я сейчас рассказал, уже от зубов отлетает, как, я не знаю, там ночью их разбуди, и они вот вам расскажут, потому что мы их дрочим очень сильно по этому поводу, <laughs> вон они, да, а, и они уже это знают все. Следующие виды остении, помимо гематологических проблем, да, это хронические вирусные нагрузки, особенно это касается герпеса первого-второго типа. Имейте, пожалуйста, это в виду. Если у вас есть хроническая слабость, с разбитой вставляемость, вполне возможно, что вы просто имеете хроническую большую вирусную нагрузку герпеса. А, и вам а, необходимо пролечить правильным современным стандартом герпес, и, возможно, ваша остыня закончится. В чем это связано? Не только герпес, там множество хронических а, вирусных нагрузок может быть. Ну, логично, да? В медицине вообще все логично. Ваш организм постоянно тратит силы и энергию на постоянную вирусную нагрузку. Всем это понятно? Если у вас активный очень герпес, очень часто возникает астения. Я видел несколько исследований, я когда-нибудь вам их скину в школе, из школы возьму, где вообще европейские врачи э, постулировали в метаанализе, что подавляющее большинство астений являются либо постинфекционным, либо э, вирусным. То есть либо герпес, и там у них герпес на первом месте, либо постковид сейчас уже. Вытеснил, вытеснил герпес. Самое интересное, что герпес и ковид не дружат. И у людей, у которых очень высокий титр антител герпесу, поднимает очень сильно лимфоциты хронические, и они, как правило, ковидом болеют, легко или не болеют вообще. Вирус герпеса с ковидом не дружит удивительным образом. Но это отдельная тема, вирусология сейчас не наша тема. Ну, короче. Итак, у нас есть психогенная астения, гематологическая астения, железодефицитная или алиопластические анемии. У нас есть вирусные астении, у нас есть постинфекционные астения, и в частности постковид. И постковид иногда наслаивается на тревожное расстройство. Всем понятно? Всем это понятно, да? То есть мы будем говорить о постковиде и неврозе. Ковид не создает неврозы. Мы об этом поговорим отдельно. Итак, у нас есть астения психогенная, гематологическая, хроническая инфекционная, постинфекционная, постоперационная или посттравматическая. Когда человек длительное время лежал в реанимации, когда человек перенес серьезное хирургическое вмешательство и у него после операционной слабости, астении и так далее. Вот. И еще бывает астения эндокринологического характера. Это все, что связано с гормонами. Здесь внимательно. Бывает астения, связанная с очень низкой работой щитовидной железы, и мы называем это гипотереозом, Когда показатели гормона щитовидной железы тироксина начинают снижаться. У нас есть показатели ТТГ, Т3, Т4. Вот когда с Т3 и с Т4 начинаются проблемы, и с ТТГ, это все вот туда. Либо гипотиреоз, либо гипертиреоз. В частности гипотиреоз, когда плохая работа щитовидной железы, очень часто вызывает внимание: слабость, вялость, головокружение, депрессивность, тревожность, подавленность. Уныние, зевоту, плохой аппетит, озноб. Знакомые вещи. И это симптомы гипотиреоза, а не тревожного расстройства. Поняли, да, к чему я клоню-то? Поняли все, почему я так сейчас много об этом говорю? И такие заболевания, помимо гипогипертиреоза, а гипертиреоз очень сильно поднимает тревожность, имейте это в виду, когда слишком активная работа щитовидной железы, очень активные становятся люди, и очень активно активируется вегетативно-нервная система, и тревожно-мнительная личность с гипертериозом может ввалиться в панику. Не потому что у нее с мамой и с папой проблемы, а потому что она сама по себе тревожная и мнительная, плюсик ставим, кто понимает. У тревожно-мнительной личности возникает гипертериоз. Я, она стимулируется вегетативной нервной системой, она паникует. Ее пытаются лечить матеря, с отцами прощают, прощают. Они никак не прощаются. Это что-то хуево и хуево. Они вдомек, блядь, этим ебучим, простите меня психологам, что проблема вообще в другом. Черт побери. Идите учиться в школу эмоционального интеллекта, будете разбираться в этом. Вон наши ребята молодцы, все там. Вот. Следующее, это все, что касается гормонов, половых гормонов, как мужских, так и женских. Тут мы обращаем внимание прежде всего на пролактину женщин и на у мужчин. Помимо пролактина у женщин там еще есть много гормонов, сейчас мы не будем, потому что там есть определенные нюансы. У нас не лекция по гинекологии и по эндокринологии в гинекологической концепции, все-таки нужно понимать, да, поэтому мы возьмем проще. Пролактин и тестостерон. Очень часто, когда у мужчины слабость, вялость, разбит утомляемость, потеря памяти, забывчивость, рассеянность, падение, выпадение волос, их лечат от тревожного расстройства. Тревожность, неусидчивость, а у него тестостерон очень низкий. Ниже 10 наномоль на миллилитр, например. Или это первичный гипогонадизм, когда у него в принципе нехватка тестостерона с детства. Вот с детства у человека маленькое количество тестостерона, и он вообще астеник по жизни. И этот астеник по жизни, конечно, может валиться в а, проблему. У женщин тестостерон имеет информативный анализ, но он должен интерпретироваться в совокупности со многими другими анализами. Крайне низкий тестостерон у женщины тоже может давать достаточно сильную проблематику, но там этот анализ интерпретируется все-таки в совокупности со многими другими факторами, которыми должен заниматься грамотный врач. И у женщин, соответственно, мы говорим о пролактине, потому что именно такое доброкачественное заболевание, как пролактинома, это проблемы в определенной зоне мозга, которая начинает провоцировать избыточное стимулирование пролактина. И пролактин увеличивается кратно, а высокий пролактин способствует крайне сильной астенизации: слабость, вялость, бессилие, нежелание, депрессивность, хандра, апатия все это симптом, симптом повышенного пролактина. Так вот, ребят, я к чему вам все это рассказываю? Я понимаю, что вы не психотерапевты, и не врачи, но уж извините, у нас такой подход к неврозам. А проблема заключается в том, что все, что я вам перечислил, может, внимание, просто у вас быть, а вам говорят, что у вас невроз, и вам надо просто поправить тестостерон, пролактин, железо, там, ну и так или полечить что-то серьезное. Я еще забыл, что астения бывает еще онкологическая. Конечно же, да. При онкологических заболеваниях тоже астения, астенизация возникает и гемерологическая, там уже и там, когда метастазирование развивается. И, там, в общем-то, организм тратит все ресурсы на попытку справиться с раковыми клетками. Вот. Соответственно, если у вас пролактин повышен, Юлия, смотря насколько повышен, проконсультируйтесь с лечащим врачом. Вполне возможно, что множество ваших самочувствий связано с пролактином, а не с тем, что у вас с папой проблем. Вот. А почему я вам все об этом так подробно говорю? Потому что может быть так, что ваши симптомы остенизации – они связаны вот с этими вещами, которые я перечислил. Да? А, и эти же вещи могут быть следующими. Мы называем в медицине это коморбидностью. Запишите это слово, потому что я буду часто произносить, чтобы вы не пугались. Это тогда, когда у человека может быть, например, паническое расстройство или там, тревожное расстройство ввиду определенных факторов. И при этом у него может быть железодефицитная анемия. Согласны? А теперь представьте себе пациентку, у которой обсессивно-компульсивное расстройство, крайне низкий гемоглобин, железоферритин и гормоны щитовидной железы. Вот представьте себе такой коморбит. Представили? Студенты, внимание, пожалуйста. Вот представьте себе пациентку с обсессивно-компульсивным расстройством, который моет свои лапки, 28 тысяч раз в день, а то пойди, чем заболеет. И при этом она еще, еще и ни хрена не ест. И у нее, естественно, железодефицитная анемия с низким гемоглобином, она уже там ходить не может. И при этом у нее еще проблемы с щитовидкой, потому что она ни хрена не ест, у нее йода нет. Поэтому все эти анорексички, там пиздец какой коморбит. Невозможно быть анорексичкой и здоровым человеком, это невозможно. Невозможно вот а, не есть продукты и быть здоровым. Потому что все анарексички у них у всех проблемы с гематологией. Там полный пиздец начинается. Так вот, поняли все? ОКР плюс железодефицитная анемия плюс гипотереоз Добрый вечер. С начинать терапию? И вот тут мы называем это мультидисциплинарным подходом. Все это поняли? И вы, дорогие мои слушатели... Тоже можете быть пациентом коморбидным. У вас может быть и тревожно-депрессивное расстройство, и еще какие-то параллельные сочетанные проблемы нехватки тех или иных гормонов или веществ. И к чему я это? К тому, что правильная современная терапия невротических расстройств – это всегда бригадный подход – Понимаете, да, 9, 9 ферритин мало, он должен быть примерно, как не меньше веса тела вашего. А, а, бригадный подход, где какой-то человек занимается вашим тревожным состоянием и тревожным расстройством, вашими эмоциями, эмоциональным интеллектом, какой-то человек поправляет вам железо, какой-то человек поправляет вам, например, щитовидку, какой-то человек поправляет вам эндокринологию, Поняли все, внимание, как это современность, современный подход выглядит? И вот этот мульти, мультидисциплинарный подход к одному пациенту и дает наиболее качественные а, результаты. Потому что если вы пациентка с тревожными расстройствами, но у вас еще железодефицит, предположим, да, то представьте себе, что у вас панические атаки, вот просто отвлекитесь на секундочку, представьте себе, что вы девушка с паническими атаками, в метро. Или у вас были панические атаки, вы с ними справились благодаря неврозам мегаполиса канала. Представили, да? А представьте, что вы не знаете, что у вас железодефицитная анемия или гипотиреоз. Или пролактинома. С повышенным пролактином. И вот вы пытаетесь справиться с паническими атаками. Или вы с ними справились. Но тревожность осталась. И вы никак не можете понять, что же делать. Вот почему очень нужен бригадный подход. Были и постоянно происходят случаи, когда люди не могли справиться с тревожным расстройством, со слабостью, но после первой капельницы ференжекта по назначению врача-гематолога, это железо, у них вдруг куда-то пропадала депрессивная симптоматика, у них вдруг куда-то пропадала астеническая симптоматика. И они нашли в себе, внимание, ресурс на то, чтобы разобраться в каких-то своих эмоциональных проблемах. Когда у тебя железо 2, ферритин 2 и гемоглобин 90, у тебя нет ресурса на психотерапию, потому что у тебя организм находится в хронической гипоксии. Поняли все? Невозможна психотерапия, когда организм находится в нересурсном состоянии. И если это не ресурсное состояние, вызванное хроническим вирусом герпеса и ее астенизацией, хронической железодефицитанемии с низким гемоглобином, хроническими гем... какими-то другими гем... гематологическими заболеваниями, проблемами с гормонами, если все это оказывает на вас большое влияние, психотерапии не получится, потому что у вас нет ресурса. Точно так же у вас может быть не быть ресурс за слишком сильной тревоги, которые нужно прикрывать психофармакологией по назначению врача, для того, чтобы у вас появился ресурс. Если у меня пациент не может сказать хрю, и он уже не понимает вообще, чем мы с ним обсуждаем, потому что он истощен, и я не настолько мудак, чтобы вести психологическое консультирование людей в такой крайней степени истощенности. Наследствительный знак, кто это понял. Если пациента в крайней степени истощенности, ни о какой психотерапии речи не идет от слова совсем, потому что мозг, простите меня, расторможен, он не может усваивать информацию, он панически хватается за какие-то обрывки информации из серии «я точно не умру», и он не способен усваивать информацию, и никакие... Психотерапевтические вещи с вами не прокатят, даже если буду там с вами заниматься я или наши выпускники, ребята из школы. Не потому, что мы плохие там или кто-то плохой, а кто-то хороший, а потому что ресурса нет у человека, понимаете? Ресурса нет. Его доминанта, мы об доминанте будем говорить, вытеснена абсолютно в растормаживающую историю. И вот тут на первый пласт выходят наши коллеги, врачи, психотерапевты, психиатры, которые снимают эту симптоматику, восстанавливают, работоспособность человека с помощью ингибирования. если хотите, я вам расскажу про это поподробнее, про то, как ингибируется серотонин, норадреналин, гамк глутамат, глицин, там, ой, не глицин этот, гистамин и так далее, и каким образом возникают седатирующие, седирующие эффекты, от блокатора H1 гистаминовых рецепторов или там, ингибирование серотонина на прессе щели или ингибирование серотонина с помощью трициклических, тетрациклических антидепрессантов. Если вам это все интересно, я вам все расскажу. Но лучше, чтобы вы в школе об этом узнали от наших врачей. Вот. И пока мы не восстановили функцию центральной нервной системы, бесполезно заниматься психотерапией. Вывод какой? Пожалуйста, меня сейчас услышите. Моя 15-летняя практика, надеюсь, вас не обманывает. Мне не хочется, мне не нужно и не хочется вас обманывать. Если человек истощен крайней степени, ввиду затяжного тревожно-депрессивного расстройства, <coughs> сначала мы восстанавливаем функции центральной нервной системы с помощью малых доз антидепрессанта того же. Восстанавливаем до состояния, когда человек говорит, блин, слушайте, вот сейчас хорошо, тревоги нет, энергия появилась, аппетит есть, все ок, нету проблем. И вот тут начинается уже психотерапия. Но у нас все через жопу в стране. У нас люди с тревожными расстройствами, попадая к психотерапевту, они получают сразу. Согласны, да? Рецепты на транквилизаторы, нейролептики и антидепрессанты. Врачи-психиатры не хотят разбираться, в каком состоянии человек находится, насколько показано. У них вот все, тревога есть, то есть придет любой Вася со, со двора, пожалуется на тревожность, плохой сон, ему 100% выпишут какой-нибудь транквилизатор и антидепрессант, в большинстве случаев в России. И проблема как раз таки в том, что препараты нужно подбирать, во-первых, правильно, а во-вторых, тогда, когда действительно человек расторможен очень сильно, и психотерапия для него неэффективна. А нас все через жопу. Тогда, когда не очень-то нужно, людей загружают препаратами, или тогда, когда нужно, ими пытаются заниматься мать его психологи. И люди, получается, страдают. Более-менее сносные, тревожные невротики пытаются лечиться тяжелыми препаратами, они вообще ни хрена не понимают, что с ним происходит, а, потому что про психотерапию им никто не рассказывает. Они принимают препараты, вроде как неплохо, препарат отменяет, все возвращается. Пишем или запоминаем. Невроз – это болезнь личности. Никакой там амипромил, а это и так далее. Препараты, антидепрессанты не смогут поменять вашу личность. Не смогут. Не смогут. Они могут только вернуть вам ресурс, внимание, на изменение личности. Все это поняли? Реф ресурс могут вам вернуть на изменение но не личность. Личность они не восстанавливают. У меня вон есть клиент с серьезной достаточно тревожностью. Начал принимать сиртралин. <говорит>, говорит, слушай, я думал, он так боялся антидепрессантов. Он говорит, я думал, что антидепрессант такое страшная вещь, типа я принял, у меня какой-то розовый мир, там слонято, я там с ума сойду. Он говорит, я, блядь, пью три недели, ни хрена вообще. Вообще ни хрена. Как будто ничего не пью. То есть тут еще нужно поподбирать, понимаете, люди думают, что это страшные вещи какие-то, а бывает так, что люди еще ни хрена не чувствуют, еще замучаешься делать так, чтобы они что-то почувствовали, хоть чего-нибудь. А вот раскошмарились современные антидепрессанты до да безумия просто, да. Опять же, из-за тревожности, из-за незнания, из-за стигматизации. Если правильно подобраны минимальные дозировки современные препараты с грамотным врачом, это восстанавливает ваши ресурсы. И просто все надо делать вовремя и по делу. Все это поняли. Все. Дальше с вами идем. Значит, астении это то, вообще, с чего все начинается. Потом у нас идет обсессивно-компульсивное расстройство, которым мы с вами будем заниматься. Потом у нас с вами будут, в принципе, такое понятие, как хроническая тревожность. И очень часто у людей возникает следующее. У них сначала возникает дебют панических атак, ну, сначала у них вызывает, возникает вегетативная дисфункция, потом возникает дебют панических атак, а потом они говорят, я справилась. Вот поднимите руку, кто такой человек. Я справилась с паническими атаками, но тревожность у меня осталась. И я пришла к вам на, так сказать, программу для того, чтобы поработать над этим. И вот это, как правило, и есть средний мой портрет сегодня клиента. И добро пожаловать, что вы пришли. С этим мы и будем работать. Вы поняли, что от панических атак не умирает, что паниковать нет никакого смысла. Научились с этим бороться, но тревожность осталась. И вот здесь выполняем мы первое домашнее задание. Пишем первое домашнее задание. Мы прям с места в карьер пойдем с вами. Значит, домашнее задание выглядит построить схему. Рисуем ось xy. На оси x откладываем время. На оси y откладываем симптом. Или тяжесть симптоматики. Вот тут тяжесть симптоматики. Всем понятно? Вот здесь время. Ваша задача вспомнить... Когда начался симптом? Например, 2017 год. Начался бурным цветом симптом. Затем он как-то продолжался. И потом он спал прям сильно. И это был где-то 2019 год. А потом резко все опять поднялось. И у нас с вами получается там вот такая некая кривая, да? И вот смотрите, что нужно сделать. Вот эти точки пики, если у вас постоянно была тревожность какого-то момента, значит рисуйте так, например, у кого-то будет вот тревожность началась вот здесь, например, да? У кого-то будет так, и вот она у вас идет. А у кого-то может быть, смотрите как, началась Потом херак, пропала, а потом опять началась. Усмотрите внимательно, пожалуйста. У кого-то может быть так. Плюсик ставим, кто понимает. Что делать, если нет симптома? Ничего не делать, слушать меня дальше и радоваться. У кого-то может быть так, у кого-то может быть так, у кого-то может быть по-разному. Пишем, внимание, вся фишка этого домашнего задания. Вся фишка в том, что вы должны на оси Х, там, где время... Поставить конкретный месяц, когда это происходило. Например, в этом месяце было хорошо, а вот в этом стало хуже. А вот тут стало лучше, это примерно такой-то год. А вот тут стало хуже, это вот такой год. Поняли? То есть мы соединяем динамику на графике со временным континуумом. Что у вас происходило в жизни? И вам начнет потихонечку открываться картина что оказывается, когда у вас в жизни произошло что-то, симптом поднялся, а потом когда что-то произошло симптом ушел, а потом опять он поднялся и вы начнете понимать, что ваши симптомы они коррелируют с какими-то жизненными с какими-то жизненными обстоятельствами. плюсик ставим кто понимает или огонечек. Нам это очень важно, чтобы вы начали проверять динамику, насколько у вас, сочетаются появление или устранение симптомов с какими-то конкретными жизненными обстоятельствами. Если таких закономерностей не будет найдено, ничего страшного, но желательно, чтобы вы их увидели. Например, после рождения ребенка, после замужества, после развода, после переезда из родительского дома, после какого-то события, в тот период, когда у меня было напряжение там-то и там-то, например, вы можете сказать, у меня начались симптомы, это был там 2018 год, у меня тут была и девушка проблемная, и работа проблемная, и тут родители, и там, и сям, а еще проститутка какая-нибудь забеременела. И вот тут я не вывез все это. И вот тут мы все это выписываем. Это все очень важно. Все это поняли? Да, очень жизненный пример привел я. Соответственно, это все, мы об этом еще тоже поговорим, о беременных проститутках уж тем более, как внутреннем конфликте мужском. Всем понятно это? Это важно, чтобы вы хотя бы начали размышлять, что у вас не просто какие-то мистические симптомы, да, а что это очень тесно связанные с какими-то обстоятельствами вещи. Надеюсь, это стало понятно. Нам надо закругляться. Следующее, не успевая я чуть-чуть, значит... Да, и последнее. Мы на следующем занятии с вами будем проходиться в первой половине занятия по основным упражнениям для панических атак и ОКР. Поговорим про неврастению, про ОКР, про панические атаки, генерализованное тревожное расстройство, еще раз я сделаю акцент на том, как прорабатываются все эти проблемы. И сразу же пойдем вот в этот, в этот патогенез. Сразу пойдем про личность. Хорошо? Если ситуация прошла, тревога тянется, это тоже нужно будет для себя записать. Я тоже буду об этом говорить. У меня сегодня была такая клиентка. Бывает так, что ситуации острые прошли, тревога тянется. Как правило, она тянется, потому что у вас гиперконтроль и слишком жесткие требования к себе остались. Например, у вас был пик тревожного расстройства, когда у вас не получалось там то-то, то-то, то-то, то-то, то-то, то-то, то-то, Потом ситуация у вас разрешилась, но напряжение хроническое осталось, потому что вы все еще все гиперконтролируете, вы все еще пытаетесь быть идеальный, и и либо вы не достигли каких-то задач, которые перед собой сами ставите. Но об этом мы всем тоже будем а, много говорить. А, все, что касается симптомов. Слушаем следующее. следующем. Дальше. Внимание, пожалуйста, потерпите еще 5 минут, пожалуйста. Значит, дальше по поводу многообразия симптомов. Пишем. Вам необходимо перестать пытаться Получить от меня ответ конкретно про ваш симптом. Или получить ответ в каком-нибудь интернете конкретно про ваш симптом. Это ваша любимая задрота. У кого зудит в жопе? А у кого зудит в жопе справа налево? А у кого ощущение перекатывания в жопе? Вот этого не нужно, okay? окей? Потому, потому что... Я уже сказал сегодня, невротические расстройства, они управляются вегетативной нервной системой и сердечно-сосудистой системой. И различного рода боли, различного рода симптомы могут быть очень обширны от иннервации сфинктера, как я уже сказал, до иннервации кожи и там целых органов и систем. Поэтому, пожалуйста, не ищите ответ на вопрос, у меня в ВСД и дергается анус, как лечить дергание ануса? сто процентов кто-нибудь это, блядь, выпишет на YouTube. Да? Не нужно искать, блядь, в интернете, так, дергается анус, лечение. Не надо этого делать. Я вас очень прошу. Завязывайте с этим. Возьмите, сука, главный постулат мои симптомы, это следствие моих эмоциональных проблем. Вот просто моих эмоциональных проблем. Следующее. Я прошел необходимое обследование у кардиолога, невропатолога или невролога, гастроэнтеролога, эндокринолога и гематолога и терапевта. Они меня послали нахуй. Значит, мне нечего действительно опасаться, потому что серьезные болезни врачи бы нашли. Они не знают, что у меня найти. И послали меня на три веселых буквы с моим дергающимся анусом. Потому что в анус мне залезали уже все а, в больнице. Изучили мой анус лучше, чем свой. И ничего там не нашли нового. И послали меня. А я обиделся, потому что у меня анус какой-то волшебный. Он же дергается. Что такое там такое? Да? Они меня не лечат. Засранцы. Плохие врачи. Поэтому оставьте ваш анус и врачей в покое, оставьте ваши мошки в покое врачей, оставьте ваши, блядь, эти, как, ниточки, которые перед вами летают в покое. Вы сходили к офтальмологу, отслоения от сетчатки у вас нету, все, радуемся. Значит, это какая-то неврологическая история вследствие длительного стресса. Пришли к неврологу, он сделал вам исследование головного мозга, сосуда, все. Говорит, в принципе, все окей, у вас невроз. Все, успокаиваемся, расслабляемся, говорим, заебись. Ничего серьезного у меня нет. Это какая-то моя э, ебань с эмоциями. С Красиковым будем разбираться. Подробно. У кого там беременные проститутки, кто там пожалел о том, что он женился, вышел замуж, кто там не может никак до, до Гелентваген накопить, потому что у него друг уже купил Гелентваген, а он еще нет. И он не мужчина, если у него нет G3063. Вот это все мы будем обсуждать. да? А кто там от кого ушел, кто при, пришел у кого прямоток включен, у кого-то не включен, кто там приводный, а он об этом стесняется сказать, потому что привод может его выдать с потрохами. Вот об этом все мы будем говорить. Это и есть то, зачем вы сюда пришли. Но главное, чтобы вы меня начали слушать, чтобы вы успокоились с дергающимся анусом, да? потому что это не про вас. Это просто шлейф ваших эмоциональных расстройств. Это просто шлейф той проблемы, которая у вас накопилась. Либо хронически какая-то у вас проблема с характером, и вы интерпретируете обстоятельства слишком остро, либо что-то когда-то случилось и никак не может разрешиться. Всем это понятно? Поэтому беспокоиться не нужно. И последнее. Примите свою, мать его, тревогу и свой анус. Хотел сказать, облежите. Примите свой анус. Примите свое ВСД, ваше любимое. Примите вы свою тахикардию. Примите вы свои там вегетативные активности и даже свой понос. Не надо его там изучать детально, но принять его надо. В чем я имею, что я имею в виду? В когнитивно когнитинопогнической терапии есть такой термин anxiety about anxiety. Тревога о тревоге. А многие невротики усиливают тревогу, потому что они говорят примерно так, у меня не должно быть тревоги, если я тревожусь, я добил. Я не должен быть тревожный, потому что если я тревожусь, я добил, я какой-то двоечник, я что-то не понимаю, надо прорабатывать. Блять, что я тревожусь, надо прорабатывать. Ебать, где бы мне прорабатывать? Так. Так, Желание. Седьмой ключ. Анальный сфинктер вожделения. Что прорабатывать? мне? Я должна тревожиться перестать. Что же мне проработать? Что мне проработать? Что опять тревожишь? Черт, я же потеряю лицо. Надо прорабатывать трево. Вот этого не надо делать, пожалуйста. Разрешите себе тревожиться. Скажите себе, да, действительно, я немножко ебубо. Да, действительно, я тревожный. Да, действительно, я немножечко гипертрофированная, возбужденная женщина. Да, мне не хватает члена. Ну, здесь я вам член, конечно, не дам, извините, пойдете -нибудь в нибудь другое место найдете, а то и не один. Но смысл в том, перестаньте э, требовать от себя, чтобы вы завтра вылечились, чтобы вы завтра перестали быть тревожными. Разрешите себе тревожиться, успокойте свой организм, скажите, да, блядь, я пережала педаль газа, да, я ебанашка. Ну, что такого? Ну, перенервничала я чуть-чуть. Да, я слишком требовательный к себе пацан. Да, я вот не знаю, как там с женой, с любовницей поступить, с этими уреоплазмами спалился, блядь, несчастными. Да, такое случается. Будем разбираться. Разреши, разрешите себе, все кейсы спалил, да? Разрешите себе быть тревожными. Успокойтесь. Да, я тревожный. Да, имею право. Да, могу немножечко это попотеть. Глоточек водички сделать, когда нужно. Ничего страшного. Не надо себя за это гнобить, считать, что вы двоечница, что вы какая-то тупая, что вы больная, просто все вот не тревожатся, а вы тревожитесь, значит, я какая-то ебнутая. Ну, немножечко, ничего страшного в этом нет. На самом деле, все мы должны тревожиться, это нормально. Просто у вас немножечко повышенная тревожность, потому что вы такая вот манительная... Тургиневская натура, да? Вот, соответственно, ничего страшного, не нужно переживать. Совсем поправимся и поймем на этом курсе, что с вами происходит. Все. Анусу вашему дергающемуся привет большой от меня передайте. Увидимся с вами в четверг. Начнем мы с вами с симптоматического устранения панических атак, агорофобии, панического расстройства, обсильно-компульсивного расстройства, обсессии, компульсии и и по страха за здоровье, и неврастения. Ну и потихонечку начнем переходить уже к личности. Курс у нас будет очень плотный. Как видите, я за первое занятие, в принципе, охватил достаточно много. Дальше будет еще больше. Привыкайте к такому темпу, пересматривайте обязательно занятия, хоть оно и полтора часа идет, а у нас в школе ребята учатся с 10 до 6 по вечерам. Им там достается по полной программе, вам-то по лайту. Все, спасибо вам большое, до четверга, добро пожаловать на сезон, надеюсь вам сейчас хорошо и запомните, пожалуйста, ваше сейчас состояние, да. А если вы сейчас вдруг поймали, что у вас тревожность куда-то ушла, значит мы с вами на правильном пути. Мы всего лишь навсего сменили сейчас доминанту, вы на какой-то момент просто перестали думать так тревожно, как вы обычно думали, то есть вы просто перестали себя тревожить пока вы ржали над дергающимся анусом. Вот так работает доминант Алексея Алексеевича Ухтомского. Я просто переключил вам доминантную активность. И вы должны будете это запомнить, потому что потом вам придется переключать доминанту самому. Хочешь сувать что-нибудь в анус электрическое, чтобы переключить доминанту? Да ради бога! Я не буду против. Только мне не сует, так сказать. Вот. Если тебе это будет помогать на какое-то время, ну окей, хорошо. Но лучше, чтобы в доминанта была юмор. Чтобы это был такой иронический сарказм. И последнее. Невроза нельзя лечить серьезным эблом. Вот перестаньте вот это вот серьезное ебало кривить. Вы просыпаетесь уже, как будто вас похоронили. Улыбнись ты твоей, своей тревоги Назови ее по имени. Скажи, тревожка, ты моя зайка. Как ты меня заебала. Но ты моя. Как диарея. Все-таки она моя. Поговорите с этой тревожкой. Скажите, ну что, с утреца у меня уже, да? Хорошо, молодец. Посадите ее на плечо, как гномика, блядь, какого-нибудь там. Погладьте, скажите, ты со мной сегодня, молодец. Чем тебя кормить, какими мыслями? А вдруг инфарс получится 30, 35 тысячный, 8 18-й раз тогда да? Ну и так далее. Начните ржать над собой. Начните улыбаться, потому что то ебло, которое вы натянули со своим неврозом, это полный ахтунг. Улыбнитесь, хватит делать серьезное рельцо. Вы поймите, что психотерапия это не а, андронный коллайдер, блять, понимаете, который надо охлаждать, чтобы он не пизданулся. Это, это вопросы психологической философии восприятия мира. Вот вы сейчас в другой доминантной активности. Я ничего не сделал с вами. Я просто вас вывел в другое психологическое состояние. А, мой, так сказать, а, короче, Тони Робинс, он это делает на большую массу людей через другие механики. Я это делаю другими механиками на не очень большую, так сказать, массу людей. И дистанционно это тоже тяжело сделать. Много энергии отдаешь дистанционно. Вы, вас же нет передо мной, да? Вот. Поэтому... Улыбайтесь, хватит просыпаться с серьезным лицом. Вот серьезно, неврозы не лечатся серьезными лицами. Запомните, чем серьезней у вас будет лицо, тем хуже вам будет идти вас терапия. Вся психотерапия идет с юмором. Вся психотерапия идет с иронией над собой и с легкой долей такого вот идиотизма, я бы даже так сказал, понятно, потому что ваша серьезность, блядь, привела вас к клинику неврозов. Добро пожаловать. Давайте немножечко это исправлять, окей? Это не значит, что должно стать распиздяем, если ты пятерочник с красным дипломом. Как? Алексей сказал, дергается анус. У меня красный диплом. Два. Да как я? Я из такой семьи, и мой А, ну что он такое говорит, как я буду серьезно смеяться, я ж тогда стану совсем простит, Ой, я, ну, я ж стану шее Б, а, а, а я должна быть девственницей, а то вдруг ну, пошло, поехал. Вот вы сами задрачиваете себе жизнь так, что потом приходите, и мне приходится ее раздрачивать. Понимаете, давайте перестанем это делать. Давайте улыбаться, давайте смотреть на вещи немножечко попроще. И я вас этому буду учить и приложу все для этого силы и возможности. Спасибо, увидимся в четверг. До свидания. Спасибо большое.